Ярких смертных грехов, после которых человек не спасется, является хитрость. Смотрите, все остальные грехи являются производными хитростями. Какое там, допустим, чревоугодие. Человек хитрит, даже когда он сыт, он начинает обманывать свой желудок и начинает объедаться. Вместо того, чтобы не сказать себе, я толстый, хватит. Дальше, не укради. Что такое украсть? Это схитрить. Не убей. Что такое? Ради того, чтобы стать богаче, человек убивает. Или чтобы там, как с Кайном Авелем, чтобы кто-то перед отцом был любимее. Там. Это все хитрость получается не нужно было придумывать большое количество законов необходимо было только один закон придумать это хитрость вот я считаю если бы одним нажатием кнопки или одним щелчком пальца мир бы стал бесхитростным то мир был бы удивительно хорошим потому что за счет хитрости э, и происходит самое большое